Была озвучена информация К.Е., что первые два курса можно смело рекомендовать как санитарный минимум любому человеку для улучшения качества жизни. Я так услышала. Правильно услышали. Не так давно в каком-то обсуждении говорили, что эта система, отрабатывать ее надо всю, в избежание откатов и ухудшения этого самого качества. Если предположить, что человек не заморочен особо ничем, кроме стандартного набора, но решить для здоровья пройти два курса, и на этом остановиться, будут ли тяжелые последствия. Или увеличившимся объемом энергии, усиленно станет питать старые установки, соответственно, рекомендовать или поощрять подобные пробы глупости. Ну, нет. Если есть какая-либо ступень на основном факультете, как несгораемый капитал, который человек может взять паузу без ущерба для себя. И здесь же, пожалуйста, каковы могут быть прогнозы последствий для тех учеников, что только частично освоили курс стихий 1 и второй и далее в этом направлении не пошли. Что в перспективе может произойти с таким частично трансформированным сознанием? Поняла? значит коллеги, смотрите первый и второй курс- это действительно санитарный минимум для любого сознания. Ну, почти для любого, если это сознание, конечно, не лежит под религиозным прессингом. Тогда ему и на первом курсе делать нечего, просто имейте в виду. Но если сознание желает найти способ не чудодейством божественным, а собственным разумом, то есть собственным временем, собственной силой, то первые два курса для него действительно являются показательными. А на втором курсе, когда освобождается астральная энергия, она будет просить, конечно же, выхода. И человек может и, скорее всего, подсознание и вместе с имеющейся структурой сознания направит ее на те цели, которые у него лежат на поверхности. И эти цели будут, естественно, достигаться с большим успехом, чем раньше. Это естественно. Да. Если у человека цели здоровья, значит здоровье, деньги, значит деньги. Что у него там лежит? В векторе, который на втором курсе хорошо проявляется. Что касается полного курса, то есть полностью прохождения всего объема занятий первого и второго курса, он необходим для тех, конечно же, которые хотят двигаться дальше. В этом случае мы, даже речи нет. Поднявшись на третий курс, Вектора намерений будут формироваться другим способом. Значит, на это нужно всегда очень много энергии. Гораздо больше, чем просто высвобождается от простой чистки астрала. Гораздо больше, чем просто освобождается от эфирной гимнастики. Гораздо больше. Значит, соответственно, здесь семинары показаны. Человек переходит на второй курс. Мы также рекомендуем и настаиваем на то, чтобы все семинары по первому курсу были пройдены. Зачем это надо? Потому что Энергии на втором курсе тоже уходит, И эфирное тело, если оно не подготовлено, если оно не раскачано, если оно не наполнено должным количеством энергии и не умеет быстро эту энергию пропускать через себя, то есть пропускная способность эфирки должна подняться в разы, то на астральном теле во время чисток ему будет очень сложно. Читали, наверное, на форуме, и люди вам говорили, как им тяжело чиститься, когда хватает максимум на полгода, а потом как выжатый лимон. Вот это вот эффект, когда в эфирке мало энергии. Двигаться ли дальше, вот здесь как раз человек может решить сам. Мы ни в коем случае никогда не будем настаивать. Но если он принимает решение, то здесь правила такие же. Вся энергия с предыдущего курса, должно быть собрано, чтобы направить, направлено быть на последующий. Иначе ее не хватит, а это значит, что эффекты будут недостаточны. Теперь, что касается стихийного курса, первый или второй. Каждый из стихийных курсов, как, собственно говоря, из основных курсов, самодостаточен, абсолютно. И не требует ни в коем случае пролонгации. Ни в коем случае пролонгации не требует. Другое дело, что пройдя, пройдя второй курс, то есть провести все эти полевые испытания, мы хорошо составляем опыт и формируем себе опыт иного восприятия и иного, иной оценки окружающей реальности, то есть немножечко по-другому, другим мерилом ее начинаем оценивать. Всегда происходит достаточно обидно, если мы не знаем, как эту оценку применить, куда эти выводы применить, кроме как на обычные бытовые эффекты. Хотя кроме кому-то вполне достаточно и бытовых эффектов. Поэтому третий курс не является настолько обязательным, чтобы абсолютно точно говорить, если вы третий курс не пройдете, то первый, второй у вас сгорит. Все, через полгода сгорит, ничего не сгорит, все останется. Сознание трансформировать в магическом ключе, как мы делаем это на третьем курсе стихии, не всем и надо. Некоторым людям надо решить сначала свои социальные вопросы, пройти все социальные опыты, которые нужно пройти. И только после этого начинать задумываться о магии. Именно поэтому так мало людей у нас на третьем курсе дошло до конца. То есть начинало больше 50 человек, закончило 10. Вот смотрите, вот вам и статистика. Да? Она обычно такая и бывает, хотя обычно еще меньше доходит до конца. Это те, которым, которым действительно магия нужна. Всем же остальным нужно научиться побеждать у традиции, побеждать у других систем не магическими путями. И, как говорил один мой коллега, с магией дурак может то без магии попробуй.